Сорок лет ты уже можешь все. Я могу сама заменить колесо на машине и не беспокоить своего мужчину по таким мелочам. Я даже могу заменить мужчину. И не беспокоить своего мужа по таким мелочам.